Что касается э, характера поединка, то там же еще был один такой красочный момент. Э, оказывается, по статистике Рассел намного больше ударов нанес. То есть там где-то больше двухсот ударов, э, чем у Василия. Но при этом КПД, коэффициент у него попаданий 10, около десяти процентов. Вот очень низкий коэффициент. Это еще раз говорит о том, какая защита у Василия, какое мастерство э, введения боя. Вот. А Вася действительно, то есть у него КПД большой, там больше 30% попад, ну, попаданий.